Наверное, сейчас будет задание на время. Подопытный кроль. Пророк, они в лаборатории. Доберись туда раньше, чем они что-нибудь найдут. На тебя вся надежда, парень. Прогибность на склад. Уничтожить данные облуды. доступные артические возможности. Блять. Ладно. Пожертвовал чуть-чуть жизнью ради того, чтобы его тихо устранить. Тихо. Тихо. Ты меня не слышишь. Ты меня не видишь. Вот а я тебя слышу и вижу. Блять, запалили. Я в шоке. они там палят вообще молодцы. А че, ух ты, они меня видят. Наверное, ты пушкой пользуешься. Ой, короче, ладно. Наша задача что? Правильно, съебай си быстрее не добраться до всех возможных мест. Ну блин, ну не убивать я не могу. Так, где там еще? На крыше никого. Как, как они вообще никого на крыше не сажают, да? Вот я только сейчас Ну понимаю. Там крысу только что пробежала. Крысу, блядь. Как они не пользуются, блядь... Ну как бы... Положением крыши. Значит, тактическое преимущество. Блядь, а вот пугать мне на не надо было. Блин, я его не добил. Да что ты там стреляешь? Ебатикас много, я в шоке. Да что ты мне сделаешь? Ты видишь, какая у меня броня, братан? Блин, ну сейчас броня хотя бы ощущается, реально ощущается. Прям вот, прям как есть. А как внутрь-то зайти? Понятно, текстурки. А вот и вход. Так, слишком много патронов потратил. Я включу, пожалуй, броню, потому что они тут везде. И фиг знает, откуда они еще вылезут. Так, это какой-то проход был интересный, да? Да, блядь, сдохнет уже. Ага, у меня граната все целая. Хорошо. Так, ну я иду, судя по всему, правильно. Или не очень. Блять, Чего же вы не помираете, это, блядь? Не, ну они, по крайней мере, покрепче. Да что ж, я тут кругами-то хожу. Как мне наверх попасть? Ага. А, все, нашел. Блять, вот я слепой, оказывается. Вот, оказывается. А, нет, не на. Нет, нашел. Походу нашел подъемчик. Ага. Ага, броньку подрубаем. А, сосать. Моя идея провалилась, откуда? Не вижу, вижу. Но они намного толще стали. Блин, я еще всех пытаюсь вырубить. Ой, увидел его. Тихо. Откуда? Я забыл, что это не маскировка, нифига. Ну, еб твою мать. Ну, давай еще в своих пацанов будешь гранату кидать. Ебадень просто. Да не батик тут я. Вам что тут медом намазано, блин? Так, ладно, я пойду ещё таки обратно внутрь вернусь. Просто, может быть, я слепой не нашел подъем наверх. Может быть, он как бы проще, чем мне кажется. Я понял, что мне туда. Да ёп, да ёп. А он с газом? Какой я предусмотрительный? <звучит> воу во, во. вот это сейчас просадка была интересна. О, это мое. О, так дело пойдет в гору. Так, тебе надо поднять, как мне подняться наверх. Тут я просто... Ага, прох... ага, ага, а сосай. Так, наверху пусто. Ну пойдем с этой стороны заглянуть. Блядь, ну это круг, да, это петля, это петля, хорошо. Так, как мне, блядь, подняться наверх? Ну. Я вроде всех повырубал, ну практически всех повырубал. Осталось-то пару инвалидов, наверное. Может через воду. Да не, через воду вряд ли. Бля, я всех порубал через пулеметом бегу, как еблан. Так, ладно, бросай это дело. Да. Ага. Хуёшки. Ага, хуёшки. Ключ от машины. Доступная техника. Заебись. Мне что? На кран надо? Ебать. Блять, я только пулемет сбросил. Откуда вы черти беретесь, блядь? блин, блин. Бля. Сдохнет. Сдохне, Я только скинул пулемет, блять. Петушары нахуй. Где мой пулемет? Я сейчас, блядь. Блять, он умер как-то странно. Блин, у вас тут слишком тел, столько много, я уже путаю. Кто живой, кто не живой. Так, ладно, пацаны, я понял, у меня на кран. Блядь. Ага, ага, ага, ага. Блять, только не рядом с бочками, блять, идиот. Че, как ебанет. Ладно, не обороняюсь. Блять, сидит там, мышь. Так, пацаны, вы где? Живой еще, блядь. А, он еще один лежит живой. А, хоть в голову контрольный, это то хорошо. Да я здесь. Так, можно отключать на время. Патроны на максимуме, хорошо. Блин, с помощью крана. Просто, блядь, гениальное решение попасть. Почему нельзя было через внутрь сделать? Как два варианта бы сделали? Стоп, не понял. Блять, только не говорите, что вы сейчас будете мне еще теперь мозги ебать, я не смогу залезть. Блять. Не понял нихуя. Так, так, так, так. Так, ага. Так. Бля. А, там еще проход есть. Ну попробуем оттуда, но сначала... Ага, понятно. Ладно, попробуем оттуда. Чего, блядь? Чего? Так, тут где-то пулемет был. Прикиньте, меня, блядь, дезертиром посчитали. Я хуй... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас я, блядь, гранату возьму. Но... Лови, блядь, тварь. еще Унишенно. Я пулемет, пацаны, возьму. Сейчас, сейчас, сейчас. Теперь самое время для пулемета. Блять, как мне наверх попасть? Буду, блядь... Ебучий случай! Я разъебу эту игру нахуй. Так, Я хуею, блять. Просто смотри, гениально, блять. пока они не нашли. Конечно. Я пулемет взял в руки, алю. А. <свист> а ч ⁇ мне их надо будет тихо убивать, я типа? Ага, сосать нахуй. Там нихуя нет. Там нихуя нет, пацаны. Ваша цель в Компьютер У вас. я разъебал. Я молодец. Так, а теперь все, я свободен. А, -а, -а, -а сейчас будет волна убийств. Ага, понятно, я против него ничего не имею. Но я могу включить пока что броню. Сейчас они мне поскидывают пацанов, короче. А, это я могу. блядь. Где он там? Ага. Вот присядь. Блядь, а почему он по мне попадает, а я по нему нет. О, еще одного попал. Да, конечно, давай, давай Он тут по кругу летает, да? Но ничего страшного Сейчас меня скидывают, пацанов, отвечаю Да скидывай уже, пацанов Я броню укоплю даже для этого Я же говорю, смотрите, пацанов поскидывал, блядь Крыса, блядь Пацаны, я пулемет был, представляете? Сюда. А все для таких, как вы Блядь, 16 патронов осталось Тут, наверное, где-нибудь ракетница должна быть. Бля, я так его взорвать хотел, если честно. Бля. Да. А ни таймера, ни времени ничего не будет, да? Ну ладно. Дать хоть бы и припа... Уф. Уф. О, да. О вот да Эх, патронов мало, жалко Надо еще взять боеприпасы И... Че у меня снайперка и будет автоматик Ну, в принципе... В принципе, да, меня все устраивает Так, лифт не работает Заебись Меня сначала надо тех пацанов убить или что? Видит он, блять, цель А, он мертв Где-то еще А, спускаются, пацаны Так, минус Минус Да, да, да, спасибо, что напомнил про броню Про ее существование хотя бы Ух, сами себя подрывает Красавцы, блядь. Так, это мое да? да, это мое Куда стрелять? Так, подождите, подождите, подождите Куда стрелять-то? Да, у меня броня кончилась Это, конечно, все хорошо Я вас тоже всех вижу Но Мне куда стрелять-то надо? Блять. А все, я понял. Блять. Да блять. Отлично. О, блять, блять, блять. И нет, как не зацепило. А если и зацепил, то повезло, что жив остался. Так, патроны мои. Мгм. Угу. Еще патрон. заебись. бц. Чепсис. У. Живу. живу. Точка в двух шагах. Ага, я мне там разместил ага. Крайнетовская Сравнить, ага. на Да-да, все уже спешу. Блять, полчаса потратил на это. Я ху... Так, а что, карту можно открыть? Нельзя, я понял. Там какой-то текстурки какие-то были. Наскировка. Ага, ага, ага, две вертушки летят. Ракетницу не буду тратить, уже как-то разочек хватило. У меня есть снайперка, если че? Блять, спалили. А откуда спалили, хуй знает. а ёб твою мать. Блять, я, кстати, путаю снайперку с автоматом. ай пацан, прям здесь убиваю при тебе. И такое бывает. Что сейчас было? А, ты меня напугал. Я подумал, ты что-то такое. Что-то прямо очень-очень опасное. Это не было похоже на что-то очень опасное. Блин, здесь пристал слишком близко для пушки. Так, а -а -а, коллиматорный. Ага, спасибо. Так, а мне куда вообще? Как мне туда попасть? И карты нет, меня это так бесит. Ну ладно, пойдем так. Ага, туда не дают пойти Значит, вход где-то здесь А Ага Все, кнопка 5, чтобы пнуть Блин Так, сейчас восстановится Потому что я так просто, ну, без брони Идти туда не пойду Они же меня, блядь, встретят, пидоры Отлично, ты на месте Сейчас пущу за тобой лифт Хорошо, давай Ну, знаете, люди. Че, никто не будет? Никого? Реально? Вообще? Ни единого человека? Да ну. Я думал, сейчас тю-тю-тюк народу за мной пойдет. Ты не поверишь, что за херня тут творится последние 24 часа? Поверю. Ребят, Баркли рубят в капусту в центре. В остальных местах от края нет немного осталось. Хаос, смерть. с губ. Пророк. Посмотрит на меня. У меня уже нервы сдают. Заходи, быстро. И давай опять дверь открыть. Та штука, которую ты подхватил на месте крушения, как на нее взвыли система костюма. Несомненный вирус. Та же структура, что у ткани тканей. Харди совсем так. уже не соображает, что это не Кевлар. Нам туда Капсула готова Основа та же, что на острове только... Парахло, блять Запустим проверку Парахло, да как это вообще с собой все утащил-то, братан <звы> а, а ты не хочешь снять, это, шлем, там, показать Итак, свое лицо? Это Тарас Трикланд Дочь, сам знаешь, кого Конечно Чокнутая сучка, так? Чокнутая, Стрикланд был и... ничего Крен такой знает, А вот у него в башке пиздец Соединение. Что ты даже не хочешь узнать, что я не пророк, ебать? Че, почему? Почему протагонист молчит, блядь, что он нихуя не пророк? пись Я бы, конечно, не хотел бы так поступить. Ну ладно. нано Странно. Не понем... Погоди-ка, ты не пророк. Что за хрень? И ты Кто? Аргрив тебе велел Открытие базовых протоколов Протоколов память Если что, на всякий случай А, -а, -а память показывает Вот Как он, конечно, это со стороны записывал но это ладно, уже не столь важно Такой, ёб твою мать, пророк Что ты наделал? Такой пиздец. Вообще такой типа в шоке. Передача в норме. готов к то как-то обрезано немножко. Я же не спецназовец, как ты. Как пророк был. Поплакать в углу пошел. Не, я понимаю, пророка жалко даже мне. Хотя он в прошлый раз вообще с катушек съехал. Но. Что было, того не миновать, к сожалению. Телевизор хоть посмотри. Вон, я тебя включу. Я Заебись. Уп ты, чё там плавают? Чёрт возьми! Осьминож. Пророк должен был вытащить нас. За нами шли морпехи. Увы. А я один из Что них. Ну ты знаешь оцефалоподах? М? Глупый вопрос, а? Ничего. Ладно, я вкратце расскажу. А, это про, про осьминожку-то? громят нас повсюду. Не думал, что почувствовали ацтеки и инки впервые столкнувшись с оспой. Так, так. Короче, ты видел спору, так? И что она делает? Так. Пророк говорил, что он знает, в чем дело. Сканирование завершено. Это невозможно. Не Это значит. Ладно. Смотри, этот костюм. Он создан из самовосстанавливающейся полуорганической наноматерии. Так, так, так. Допустим. этот Харгриф, он создал эту хрень. Пророк из спецназа. Харгриф нанял его, чтобы он носил костюм, но он сбежал. Это я помню, это при мне было. Больной на голову. А там... Это дрянь. Вирусная подпрограмма в глубинных слоях костюма. Эээ... Живой код, который, как сказать, типа меняет себя, чтобы принять что-то новое. Ага. Новые данные. А, я понял, это прокачка. Что я думаю? Что Тапу? перед нами сейчас уникальный биокод вакцины. От этой споры. Ага. Надо провести декодирование. Здесь ничего не выйдет.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 Да я даже стрелять не могу, алё, дай пострелять-ка Да дайте пострелять, я их вижу, алё блять они по мне стреляют, а я ничего не могу Заебись, не прицелиться, не стрелять а отрядом... О, это я могу Открывай дверь Кто там? Сейчас они откроют, да, дверь? Откроют? Или не откроют? Нет, не откроют. Блять. Было бы интереснее, если бы они открыли двери. Или я на лифте должен уехать? Так, что-то нихуя не понял. Ну-ка. Блять. Блядь. Блядь. А. Анекдот с игрой кто там? Голову высунул, ебать не было Еще один дурак Ай, тихо Попал, ай, тихо попал У меня лишь один другой как бы вопрос есть Ну Касающийся темы Почему никто Почему никто Не послал людей В костюмах Против человека с костюмом Ой, пичи. Ух ты ж ебать, вот это я, блять, справился нахуй с проблемой Сейчас на меня упадет, нет, на него упадет Я хоть броньку подключил, никто молодец Все, сознание, дальше потеряю? Нет, живой Или все? Блять Алькатрас, я все, блять, вспоминал, как его зовут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 То есть, сначала должен добраться до крыши, а потом уже только по ним. То есть, как я понимаю, во второй части игры мы будем проверять, ну, типа, вот эту новую структуру, которую притащил нам Пророк костюм. А в третьей части ее уже, наверное, будут использовать. Хотя фиг знает. Узнаем это, естественно, в третьей части. А на этом мы закончим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, предлагайте игры для обзоров. И на телеграм-ссылочка в описании. Всем пока-пока.